Полнолуние в Весах 16 апреля 2022 года в 21.55 по киевскому времени поможет обрести гармонию, найти точку равновесия в очень непростых жизненных условиях. Это время компромиссов и соглашений на основе взаимных уступок. Полнолуние в Весах облегчает путь к гармонии и равновесию духа и тела. Постарайтесь, чтобы в этот период вас окружали тишина и покой. Луна владычица скрытых природных сил, воздействует на подсознание, на душу человека, интуицию, на его настроение, нервную систему, отвечает за инстинкт самосохранения. Ночное светило влияет на всю живую природу, на все разумные и неразумные существа. Лунный цикл начинается с новолуния, а полнолуние это середина цикла, после этого момента энергия роста сменяется энергией убывания. В период полнолуния сила Луны максимальна, что способствует обострению жизненных потребностей, инстинктов и эмоций. Луна это символ души, ближайшее к Земле небесное тело. Поэтому люди, растения, животные подвержены ее влиянию и ощущают смены ее фаз. Полнолуние в весах ослабляет стремление к практичности. Растет ощущение, что баланс и плавность это более ценные качества, чем точность. Социальное общение, коммуникации, встречи с другими людьми – с которыми может быть создана гармоничная атмосфера, основные желания во второй половине апреля 2022 года. Полнолуние 16 апреля происходит в 16 й лунный день. Его символы – бабочка, голубь, трудный путь восхождения в виде лестницы. Связан этот день с концепцией справедливости, с равновесием, гармонией между астральным и физическим телами. Чтобы избежать искажений очень важно соблюдать умеренность и спокойствие не нарушать никакими посторонними действиями внутренний комфорт и мир в душе окружающих людей венера является управителем полнолуния в весах перемещается по знаку рыбы где имеет сильный статус экзальтация это одно из определений силы планеты с психологической точки зрения это ярко выраженная восторженная или возбужденное душевное состояние. Полнолуние в весах 16 апреля окажет положительное воздействие на людей, поможет избавиться от мрачных мыслей или депрессии, поверить в светлое будущее. Суббота, день Сатурна. Планета в весах экзальтируется. А это значит, что полнолуние 16 апреля 2022 года способствует структурированию любых процессов, укреплению достигнутых позиций но также и конструктивным изменением и осознанием того, что же считается нормой, правильным, приемлемым в сложившихся обстоятельствах и как этим пользоваться. В этот день желательно отдохнуть от активных действий, остаться в стороне от суеты и напряжений, посвятить день созданию комфорта дома или в коллективе единомышленников. Полезно провести день в неспешных размышлениях заниматься торговлей, творчеством, музыкой и поэзией, уделять время любимому делу. Полнолуние в весах помогает наладить взаимоотношения с супругом, романтическим партнером, друзьями. Самое лучшее в этот день – вместе отправиться куда-нибудь на природу. Если возможно, то съездите на озеро, речку, море или в лес. Далее расскажу о нумерологии 16. 16 это максимум развития на физическом материальном уровне, то есть это энергия стремительного роста. Но важно, чтобы присутствовала сосредоточенность и четкая цель, тогда этот рост будет направлен в одном направлении, не разбрасываясь и не отвлекаясь по сторонам. Особенность стадии 16 высокий уровень упорядоченности. К этапу 16 уже есть наработанная прочная база десятка. И есть симметрия, гармония построения, то есть 6, что дает в сумме 16, 10 плюс 6. Это некий результат, который превосходит все предыдущие: та своеобразная планка или предел. Который определяет 16, это некий пик телесного, материального совершенствования системы. Если 16 будет продолжать дальше свое построение, а не продолжать из-за динамики процесса оно не может, то наступит перепроизводство, избыток или застой 8 плюс 8, как результат результата число 16 это энергия восходящего движения эволюции связано с достижением более высокого уровня сознательности и началом следующей стадии жизни дает шанс человеку овладеть своей судьбой проанализировав при этом итоги своей деятельности с точки зрения дальнейшей эволюции это энергия для преодоления закона притяжения. В сумме 16 дает 7, новый уровень. Это духовное число. Семерка настолько чувствительна, что обладает сильно развитой интуицией. Ее энергия показывает направление выхода на новый уровень. Помогает пробить ситуацию, решить вопрос. Также позволяет обрести уверенность в своих силах при поездке, в дальние края в чужую страну дает возможности и шансы получения новых знаний образования в новом направлении улучшает взаимодействие с людьми нового круга с иностранцами развивает и расширяет перспективы реальных достижений как я уже говорила полнолуние это момент когда энергия роста сменяется энергией убывания к этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. Если вы затеяли что-то сразу после новолуния, то полнолунию осилите большую часть работы. В карте лунных соответствий качеством качествам полнолуния соответствует Марс, планета активности, силы, воинственности. Повышение работоспособности в полнолуние необходимо реализовать в физических действиях но только если все продумано и без лишних эмоций. Не нужно, чтобы активность ради активности или просто действие в холостую, поскольку все должно иметь цель, должен быть какой-то план. И по этому плану последовательно выполнять ту или иную работу. То есть энергию важно направить в русло созидания.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 Энергия полнолуния способствует активизации ваших потребностей и желаний, что может многим людям помочь определиться в жизни, найти новые возможности, укрепить связи с родными. Однако в этот день возможны эмоциональные срывы, бессонница. Энергия полной луны помогает воплотить наши проекты в жизнь. Полнолуние — это особое время.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 Создает специфическую внутреннюю атмосферу. Не все люди одинаково восприимчивы к полнолунию и новолунию. Наиболее чувствительны дети, женщины, старики, а также те, кто имеет луну или асцендент в знаках стихии воды. После утомительного дня 16 апреля окурите свой дом лавандой или эвкалиптом, чтобы снять нервное напряжение, прогнать лишние мысли настроиться на приятное лавандовое масло оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему уменьшает возбудимость налаживайте контакты с друзьями соседями сослуживцами партнерами родственниками энергия полнолуния 16 апреля также продолжает действовать и 17 апреля и даже 18 то есть Плюс-минус два дня от полнолуния очень сильные дни. Поэтому используйте это время максимально полезно, но при этом контролируйте свои эмоциональные состояния. Друзья, уточняю, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога